Они очень вкусные. Они не боятся конкуренции. Они готовы и ждут вас. Суши или роллы? Выбор за вами. Битва экстравкусов ждет именно вас.